И центры э, по семи э, направлениям, научным направлениям, которые вот, э, вошли в стратегию научно-технологического развития Российской Федерации значит, на ближайшие годы. Вот, э, одно из направлений связано с энергетикой, э, с углеводородами, с э, созданием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 к нефтегазов в технологии. То есть эти люди сразу становятся штатными сотрудниками вот этого научного центра мирового.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 которые поведут, во-первых, не только к тому, что э, в мире мы станем лидерами по этому направлению, но, но и самое главное, наверное, очень важно, к тому, что э, мы обеспечим стабильность нефтегазовой отрасли России на ближайшие десятилетия. Не менее важным в проекте является и социальный аспект привлечения воспитания талантливой молодежи из России и из-за рубежа. Кристина Надыршина, Универ -Ньюз.